Всем привет! Сегодня покатаемся по парку Феофании. в парке Феофания налево там к храму есть по идее выход и очень много красивых мест, типа сады сюда проезд через лес и выезд к самому последнему озеру возле участка олигарха а здесь очень красиво проход центральный по парку ну, сами видите уже более лесовая часть, туда мы не поедем, поедем через это озер. И почему <смех> <смех> <смех> Вот, собственно, выезжаем к озерам. Здесь, кстати, вот находятся ручей. Не знаю, конечно, сколько чистая вода, но очень много людей приходят набирать себе в баклажки. Мне безумно нравится этот вид. Посмотрите сами. Красиво. Почему нельзя сделать в голосивском парке, где много больше людей что-нибудь подобное? Ведь можно же? Это уже к нашей мэрии вопрос. Вот собственно, ручей. Пьют, воду. Да, Масло. Вот, маску. Думано холодно. Но зато свежая. Опять же повторюсь, насчет ее... парда Сейчас, пойду, что... вроде почему должна теперь работать и не давать в бой хороший кстати стадикам жиюн смус 4 мне нравится пробовал бежаю лапну как-то не пошло не дошло Или, как я веду велосипед это вот так поэтому сборки очень страшно и довольно таки опасно съезжать на одной руке потому что при резком торможении руль выворачивается и получается еще резче торможение передним колесом поэтому... и улетаешь так. страшные звуки переключения передач Уже, наверное, некоторые не знают, кто будет смотреть. Вот парк находится, я здесь ставлю карту Киева. Партия Можете сейчас загуглить Либо же вот быть. Рекомендую погулять Довольно-таки приятное, тихое место. фишечка. Сойду-ка я с велосипеда покажу. угол наверное, ну никто не считает, но удивление. И вот такая крутейшая штуковина. Даже крутится, но очень тяжело. Мусор это не как тоже везде. решил закончить с кораблями и осесть на твердой земле не уверен что это будет еще украина но ну, возможно есть оптимизм некоторых последних изменениях так сказать политических вот, надеюсь что все будет хорошо На выезд из парка. Дело прожилка здесь небольшая, но приехать чуть-чуть покататься, посидеть, отдохнуть, самое лучшее, хорошее место. Вот мы опять вот видим этих... собаки, дыхающие. И дальше Будет у нас ВДНХ Буду снимать ВДНХ чтобы не пропустить выпуск из ВДНХ, а, конечно же, подписывайтесь, взмакивайте колокольчик. И буду благодарен за ваши лайки, если вам понравилось видео. А если нет, напишите, почему. Спасибо. Всего доброго.